Итак, <смех> продолжаем прохождение Том Прайдер. Играем мы на самом сложном уровне. Итак, мы продолжаем Похоже, проходить игру по Крайдер на самом сложном уровне. Этой лет 50. Кажется, Пока никаких сложностей не украй. испытывали. Так, не я немножко подзабыл уже интерфейс. А, точнее, Держи это Управление. Так. И там еще один доходит. Да, угу, восстал настрою. Так Не совсем Стоп. Нужно Отвлекающий маневр. Пойду гляну. Ильсу. Блять. Давай, отворачивайся, отворачивайся. Нет тут нихера. Блядь. Вижу движение. Везучий. Готов. Готов. Каласса! Помогите! Чем я тебе помогу? Так, надо все вспоминать. Надо все вспоминать. Надо все собирать. Так, у нас есть карта. Угу. Так, это у нас подсветочка, подсветочка. Так. Оружие мы. Меняем. Куда нам идти? Ага, вот здесь подсказочки, что мы можем так вот забраться. Так, тут у нас боеприпасы. Может быть здесь какой-нибудь тайничок, что-нибудь нет. так грудья горючий... а все по моему я понял ой мужик я чуть не подпалили мы так хреново так Экшн. я думаю стоит здесь... поменять тактику Так, проверю графику. Так, ну ладно, пойдем дальше. Надеюсь, я правильно иду. Вот он вертолет какой-то. Зайчики, белочки прыгают. Заметно здесь не пробраться. Должен быть другой путь. Да, он точно есть. Только вот какой... А, блин, тут же все элементарно. Это же Том Прайдер. Здесь вообще ничего сложного, наверное, нет. И... Там тут то уже ходит. Ой. Не стреляй, я тебе не Так. У меня <г risotto> um, yeah, тут улетела игрушка, в общем. вообще кто такие? Я все объясню позже. Если тебе нужны ответы, слушай внимательно. Нам удалось уничтожить старую радиовышку. Но она была связана с другими при помощи ретрансляторов. их нужно отключить помоги мне а я поручусь за тебя перед остальными давай хорошо времени у нас мало так индикатор запомнил помню. Ну, ну давайте что там Посмотрим, насколько это сложно. Так, здесь у нас вот что-нибудь есть? Что-то есть. Так мы. Ну, Не знаю, зачем я наверх, но почему-то мне кажется, что это правильно. Ой, все потом. Я уже думал, пиздец. Так ой, блядь, главное не упасть. Так. Mm -hmm. После... Mm -hmm. Mm -hmm. Я проник во вражеский лагерь и узнал, что они пришли за сокровищами горных недр. Они понятия не имеют, какую тайну мы храним. Строители железной дороги сами пленники, рабы Красной армии. Теперь по железной дороге движутся огромные машины, которые привозят новых рабов, провианты и сырье для постройки небольшого города. Пора мне вернуться к моему народу и спланировать нападение. Если мы сумеем измотать их прежде, чем они доберутся до горы, возможно, они сдадутся и повернут назад. Я проник воображен... Рабы Красной Армии. Вот так вот. У нас сказывается в Красной Армии рабы были одни. Так. Ладно, пойдем выполнять задание Так, вышка, вышка, вышка, вышка Где, где вышки? Прямо по курсу Связанный. Неверно будет Так вот. Один готов. нужен еще нам нужны еще вышки нам туда как я и говорил я не любитель всяких там прям уж с, по всем этим загулкам бегать собирать всякие примочки так иногда так ёб твою мать да ну так где мой пистолет, сука? Не успел. Ты закончила? Уничтожила все передатчики? Еще нет. Я не все нашла, но найду. Один готов. Там терраску прибегают. Куда-нибудь бы повыше забраться. Ну вот так, чтобы блять их не встретить еще по пути. Так, сейчас мы... Хеяница... Вон, хеяница. Хея, там трое блин. Ладно, спустимся. Блять, музыка меня накаляет. Сука. Еще один, да, где-то, по-моему, должен бегать. Стрелом пригодятся или Блядь, опять Съявимся Ну в чёрку-то надо заглянуть Интересно, что там есть так ладно пойдем короче остальные вышки передачки врубать. главное чтобы покупать у него ой, -ой, ой куда же ты куда же ты куда тут не провалимся на подлет Маленькая хитроумная игрушка с заводным механизмом, собранная из металлолома и разных обломков из лагеря. Должно быть, ее долго собирали по частям. Много всяких приятных бонусов. Надо бы из пленника побольше выбить. Если придется звать Константина, он не обрадуется. Мы продолжим давить, но... Его явно учили сопротивляться допросу. Похоже, это лидер потонков. Он должен знать о святом источнике. Найти его слабость. в фантазию. Пленник. Надо отыскать его.